Сегодня для людей, желающих сохранить и приумножить свой капитал, существует большое количество самых разных предложений. Банковские вклады, инвестиционные фонды, биржевые продукты, ценные бумаги и многое другое. Но все знают, что, как правило, самым привлекательным способом сохранения и приумножения капитала является вложение в свой собственный бизнес. Сегодня мы расскажем вам о замечательной и простой возможности создать с помощью компании «Таунигма» свой бизнес в одном из самых привлекательных регионов мира – Объединенных Арабских Эмиратах. Руководство компании «Таунигма» поставило перед собой основные четыре задачи. Первое. создать в Эмиратах самую крупную сеть платежных терминалов, обеспечивающих максимальный набор услуг. Потенциальный объем рынка оценен специалистами компании не менее чем в 10 тысяч киосков и в не менее чем 50 тысяч посттерминалов. Вторая задача: владельцы киосков и посттерминалов должны получать высокий доход от их эксплуатации. Третья задача необходимо принять участие в развитии рынка электронной коммерции в странах Персидского залива для того, чтобы расширить спектр предоставляемых через платежные терминалы услуг и выполнить четвертую задачу – подготовить плацдарм для дальнейшей дупликации бизнеса в других странах. Основная цель компании – достигнуть такого уровня доходности с каждого платежного терминала, чтобы она не только в разы превышала иные способы сохранения и приумножения капитала, но и позволило бы владельцам терминалов иметь простой и понятный способ достижения финансовой независимости. Перед тем, как начать бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, специалистами компании Таунигма был проведен анализ потенциального рынка страны. И вот какие были сделаны выводы. В стране постоянно находится более 8 миллионов человек. Из них большая часть людей предпочитают расчет наличными деньгами. Несмотря на серьезное развитие торговых и сервисных компаний, на территории Эмиратов практически отсутствуют платежные терминалы. Те небольшие сети, которые имеются в стране, обслуживают либо собственные услуги их владельца, например, сети операторов связи, либо находятся в зачаточном состоянии и не имеют высокой популярности среди населения. Отсутствие каких-либо внутренних налогов позволяет повысить рентабельность услуг платежных терминалов. Ведь ни для кого не секрет, что в других странах налоговые издержки от бизнеса, связанного с платежными терминалами, могут составлять до 50% и даже выше. Потребители в Арабских Эмиратах воспринимают новые услуги с большим интересом. Стремление Эмиратов стать лидером в регионе по внедрению современных технологий обеспечивает благоприятные условия для ведения новых бизнесов, связанных с информационными технологиями и электронной коммерцией. Хорошим мотивирующим фактором для развития такого бизнеса в Эмиратах может явиться наличие частых случаев многочасовых очередей в банке и пункты приема платежей поставщиков услуг. В процессе исследования рынка страны был проведен анализ аналогичных услуг. Как оказалось, большая часть платежей осуществляется через собственные сети поставщиков услуг. В основном это кассы в их офисах или платежные терминалы, находящиеся там же. Некоторые поставщики услуг предоставляют в аренду собственные посттерминалы, через которые можно приобрести электронные ваучеры пополнения счета. Так, например, делают компании «Эти Салат» и «Ду». Но при этом для каждой услуги используется отдельный терминал, и поэтому многие коммерсанты позволяют оплатить услугу только одной из перечисленных компаний – Таким образом, для превалирующего количества платежных терминалов в Эмиратах свойственна моноуслуга. Другой традиционный способ оплаты – через банки, как через кассы, так и через банкоматы, или обменные сервисы. В Эмиратах достаточно сильно развита банковская инфраструктура, но даже ее не хватает для того, чтобы обеспечить спрос со стороны населения в данной услуге. С некоторых пор в Арабских Эмиратах начали развиваться и частные сети платежных терминалов. На сегодняшний день на рынке обозначили свое присутствие несколько компаний. Общий объем установленных терминалов на территории всей страны, включая собственные терминалы поставщиков услуг и частных терминальных сетей, не превышает 700 единиц. Таким образом, можно говорить о практической неосвоенности рынка и большой перспективе для компании «Таунигма», специалисты которой имеют колоссальный объем работы с аналогичными продуктами в других странах. Для того, чтобы предоставить возможность всем желающим создать свой собственный бизнес, компания «Таунигма» разработала оригинальную франчайзинговую модель – на сегодняшний день любой предприниматель может открыть собственный бизнес в Эмиратах, приобретя одну из франшиз и начав извлекать доход из ее деятельности, оказывая населению услуги по приему платежей. Но если предприниматель не планирует постоянно находиться на территории Эмиратов, то он может передать эту франшизу в доверительное управление компании, имеющей всю необходимую инфраструктуру для ведения бизнеса по приему платежей. Именно такой способ создания собственного бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах мы и предлагаем сегодня всем желающим, вне зависимости от того, в какой стране они находятся. Каждая из франшиз ориентирована на свой собственный рыночный сегмент, а именно франшиза «Таунигмопоз», включающая в себя решение на базе мобильного посттерминала, может быть установлена в небольших магазинах, которые размещены по всей стране в большом количестве. Она может быть установлена в тайпинг- и копицентрах. Небольшой размер самого платежного терминала и его мобильность позволяет использовать его комивояжерами и профессионалам прямых продаж. Платежные терминалы могут быть установлены даже в такси. Франшиза «Таунигма Киоск», включающая в себя решение на базе стационарного терминала самообслуживания, будет устанавливаться в местах массового скопления клиентов. Например, в молах и гипермаркетах, на автозаправках и в государственных учреждениях, в почтовых отделениях и даже на остановках общественного транспорта. На основании проведенного анализа рынка Арабских Эмиратов специалистами компании Таунигма был составлен пятилетний бизнес-план, часть из которого сейчас будет представлена. Опережая план этой презентации, хочется представить некоторые финансовые показатели, которые рассчитаны в рамках указанного бизнес-плана. Мы ожидаем, что годовая доходность для владельцев франшизы Taunigma POS составит не менее 30%. А для франшизы Taunigma Kiosk мы ожидаем доходность от 18 до 24% в первый год и уже от 55% и выше во второй и последующие годы. Все указанные цифры будут подкреплены расчетами, которые будут представлены в рамках этой презентации. Доход владельца франшизы Taunigma POS, передавшего ее в наше управление, будет составлять 70% от суммы полученных денег за сдачу франшизы в аренду третьим лицам. Стоимость аренды одного терминала составляет 100 арабских дирхам, или чуть более 27 долларов США в месяц. Владелец франшизы получит с этой суммы 70 дирхам или чуть более 19 долларов США. Таким образом, годовой доход составит более 228 долларов США, что превышает 30% от стоимости франшизы. Договор заключается бессрочно. Владелец франшизы в любой момент может расторгнуть его и забрать принадлежащий ему терминал для последующей самостоятельной эксплуатации или передачи третьему лицу. Для расчета ожидаемой доходности от управления франшизами Таунигма Киоск были проработаны три версии финансового плана – пессимистический, оптимистический и усредненный, прогнозируемый. Их отличие заключается в разных показателях ожидаемой доходности от принятых платежей, среднемесячного объема транзакций и дополнительных доходах, таких как продажа рекламного пространства на втором мониторе. Следует отметить, что доход владельца франшизы Таунигма Киоск передавшего ее в доверительное управление, составит 50% от общей прибыли франшизы, которая, в свою очередь, рассчитывается по простой формуле. Прибыль равна сумма всех доходов минус сумма всех расходов. Доходы могут включать в себя комиссионное вознаграждение, полученное от поставщиков услуг, дополнительную комиссию, взимаемую с клиента, и доход от сдачи в аренду рекламного пространства на платежном терминале. Расходы включают в себя арендную плату за размещение киоска и амортизационные отчисления. Как правило, расходная часть фиксирована в течение года. Ежемесячная арендная плата – около 200 долларов США. Ежемесячное отчисление в амортизационный фонд – около 60 долларов. Для начала рассмотрим пессимистический финансовый план. Для его расчета были определены следующие вводные данные. Ожидаемый средний размер комиссионного вознаграждения – 2%. Ожидаемый доход от продажи рекламного пространства на втором мониторе – 150 долларов США. Средняя сумма одного платежа – 100 дирхам. Дополнительная комиссия, взимаемая с клиента – 1 дирхам с каждого платежа. Цель – добиться к 16 месяцу эксплуатации франшизы ежемесячного объема платежей в объеме 1000 транзакций. Мы ожидаем, что в первый месяц эксплуатации франшизы будет проведено не менее 100 платежей, а в последующие месяцы будет наблюдаться рост объема принятых платежей благодаря внутренним маркетинговым мероприятиям, производимых сотрудниками управляющей компании. Вы можете обратить внимание, что и четвертый, и пятый месяцы с момента приобретения франшизы не будут прибыльными в связи с невысоким уровнем дохода по сравнению с фиксированными расходами. Но уже на шестой месяц можно ожидать превышения доходной части по отношению к расходной, а к восьмому месяцу накопительный финансовый результат, учитывающий все предыдущие месяцы, станет положительным. В результате, к концу первого года ожидаемая прибыль от эксплуатации франшизы составит свыше 9500 дирхам, из которых владелец франшизы получит ровно половину, а это обеспечит 18-20% годового дохода по отношению к стоимости франшизы. Второй год, по нашим прогнозам, станет более результативным по уровню доходности, что будет обеспечено проведенными на протяжении предыдущего года внутренними маркетинговыми мероприятиями. Второй год эксплуатации пройдет под флагом достижения цели эксплуатации франшизы» – 1000 принятых платежей в месяц и выходу на 90% загрузку рекламного пространства второго монитора. Таким образом, за второй год доход владельца франшизы может составить более 14 тысяч дирхам, что обеспечит годовую доходность от 54 до 60%. Третий год эксплуатации франшизы – это год стабильности по объему принятых платежей. Но даже в него мы внесли некую неравномерность в доходах, полученных от продажи рекламного пространства. По итогам третьего года мы ожидаем, что владелец франшизы заработает свыше 15 тысяч дирхам, что составит от 56 до 62% доходности. Четвертый год работы франшизы может обеспечить дополнительный приток клиентов за счет расширения спектра предоставляемых услуг. Поэтому мы предлагаем 10% прирост объема принятых платежей, что обеспечит по итогам года прибыль владельца франшизы в размере около 17 тысяч дирхам или от 62 до 69% в год. И, наконец, пятый год по нашим прогнозам обеспечит владельцу свыше 18 тысяч дирхам годовой прибыли, что будет находиться в пределах 69-77% доходности. Безусловно, в реальности не бывает настолько равномерных финансовых результатов. И указанные цифры не являются фиксированной константой. Да и в реальной жизни все будет менее линейно. Но эти расчеты очень хорошо отражают наши планы по развитию бизнеса на ближайшие 5 лет. Примерный объем дохода, который может получить владелец франшизы Taunigma Kiosk за 5 лет, по самым пессимистическим прогнозам, составит около 19 тысяч долларов США. В противовес к пессимистическому плану мы произвели расчеты, что будет, если развитие бизнеса пойдет по более оптимистическому плану. Для этого мы внесли небольшие изменения в стартовые расчеты, а именно, мы ожидаем получения от поставщиков услуг вознаграждения в объеме 4% с каждого принятого платежа что снимет необходимость взимать дополнительную комиссию с клиента. Мы ожидаем, что ежемесячный доход от продажи рекламного пространства будет составлять примерно 250 долларов США. Предполагается, что средний объем одного платежа составит 150 арабских дирхам. При этом мы будем стремиться выйти к 12 месяцу эксплуатации франшизы на объем в 1000 ежемесячных принятых платежей, а к 24 месяцу уже к 1500 транзакциям в месяц. Также мы ожидаем, что франшиза будет установлена на точку уже на второй месяц после ее продажи. И как можно увидеть из календарного графика на первый год, франшиза уже на четвертый месяц выйдет на точку безубыточности. А по итогам года владелец франшизы может получить более 15 тысяч дирхам, что составит от 57 до 63% в год. Обратите внимание еще раз, все данные цифры являются расчетными, ожидаемыми но не гарантированными. Вся калькуляция осуществляется на основании простых математических формул, и каждый из вас может самостоятельно перепроверить правильность всех указанных расчетов. Если верить законам математики и приложить немного бизнес-фантазии по объемам принятых платежей и проданного рекламного пространства, то второй год развития по оптимистическому плану может дать владельцу франшизы доход около 45 тысяч дирхам что составляет от 166 до 184% в год. Дальше – больше. Третий год – около 200% в год от стоимости франшизы. Четвертый год – то же самое. Свыше 53 тысяч дирхам в год. Пятый год не является исключением. Все те же 200% годовой доходности. Или свыше 14 тысяч долларов США в год? Вполне возможно, что некоторые из франшиз, переданные в доверительное управление, будут давать такой уровень доходности, какой мы показали в оптимистической версии финансового плана. Но основная цель этих расчетов заключалась в демонстрации зависимости уровня доходности от ставки вознаграждения, получаемого от поставщика услуги и динамики роста объема принятых платежей. Всего 4% средний объем комиссионного вознаграждения по сравнению с 2% в пессимистическом плане. Всего лишь полуторакратное ускорение объема среднемесячных платежей. Полторы тысячи транзакций в месяц против одной тысячи в пессимистическом плане. И какая разница в результате? И это не фантастика, а вполне имеющий право на жизнь вариант развития бизнеса. Но давайте немного опустимся на землю и рассмотрим усредненный прогнозируемый финансовый план, построенный на показателях, находящихся между пессимистичным и оптимистичным прогнозами. Расчеты произведены из предположения, что средний процент комиссионного вознаграждения составит 3%. Средняя сумма одного платежа составит 125 дирхам. Цель – 1000 транзакций в месяц к 14 месяцу работы киоска с ростом до 1200 транзакций к 24 месяцу и до 1500 транзакций к 60 месяцу работы киоска. Рекламное пространство мы планируем продавать за 200 долларов в месяц. Календарный план график предполагает, что киоск будет установлен уже на второй месяц после продажи, но непосредственный прием платежей начнется с третьего месяца. И точно так же мы ожидаем постепенный рост объема принятых платежей, со 100 транзакций в начале до 900 в 12 месяце. При этом мы исключаем взимание с клиентов дополнительной комиссии и ожидаем к концу первого года только 50% загрузку рекламного пространства. В результате ожидается, что уже на пятый месяц доходы с киоска превысят расходы, а на восьмой месяц накопительный финансовый результат будет положительным. По итогам первого года финансовый результат с одной франшизы может составить свыше 11 тысяч дирхам, а это означает, что прибыль владельца франшизы составит более чем 5000 дирхам или 21-24% годовой доходности. Второй год продолжит набирать темпы по количеству принятых платежей. Ожидаем, что их объем увеличится от 900 до 1200 транзакций. При этом есть предположение, что мы сможем загрузить рекламные мощности на полную загрузку к середине этого года. Таким образом, с учетом всех доходов и расходов, владелец франшизы может получить прибыль свыше 21 тысячи дирхам, что составит 81 90% годовых. И это уже во второй год. Третий год может быть достаточно стабильным с точки зрения объема принятых платежей и в результате может обеспечить прибыль свыше 25 тысяч дирхам или от 96 до 107 процентов годовых. В четвертый год мы ввели показатель неравномерного прироста объема принятых транзакций, который может колебаться от 1200 до 1300 операций в месяц. Таким образом, мы сможем обеспечить прибыль владельцу франшизы в объеме свыше 27 тысяч дирхам, что соответствует 100-111% годового дохода от стоимости франшизы. Пятый год прогнозируемого финансового плана может дать прирост до 1500 транзакций в месяц, что по итогам обеспечит прибыль владельцу франшизы свыше 29 тысяч дирхам или 108-120% годового дохода. Таким образом, в случае развития франшизы по усредненному финансовому плану, благодаря отсутствию налогов в Арабских Эмиратах, а также проведенным маркетинговым мероприятиям, нацеленным на увеличение объема принятых платежей, можно ожидать, что за пять лет управления франшизой ее владелец может получить прибыль в размере около 30 тысяч долларов. При этом франшиза остается собственностью ее владельца. Сегодня мы представили вам наши расчеты из бизнес-плана по развитию бизнеса по приему платежей в Объединенных Арабских Эмиратах. Три варианта возможного развития. Сухой язык цифр показывает простые и понятные результаты. Безусловно, финансовые результаты от управления одной франшизой не будут полностью повторяться во второй, третьей и последующих объектах. Но данный финансовый план просто констатирует факт выполненных расчетов, на основании которых руководство компании Таунигма планирует долгосрочное развитие бизнеса в Эмиратах. Возможно, будут франшизы, у которых стоимость аренды будет выше, чем 200 долларов в месяц, а объем транзакций меньше. Возможно, будут точки, которые обеспечат свыше 2000 транзакций в месяц при среднем объеме в 200 дирхам. Все эти цифры вы можете увидеть в своем интернет-офисе, и чем больше у вас будет куплено и передано в управление франшиз, тем лучше будут качественно усреднены ваши общие доходы. Важный элемент контрактов с компанией Taunigma – ее обязательство по обратному выкупу франшиз Taunigma киоск у владельцев, что обеспечит снижение рисков последних и обезопасит выход из бизнеса. Компания предоставляет такую возможность. Но захочет ли кто-то ей пользоваться, если будет получаться стабильный доход хотя бы в 50% в год? Раньше уже была упомянута одна расходная часть, которая включена в финансовый план – амортизационные отчисления. Так вот, именно ему управляющая компания берет на себя обязательства по поддержанию оборудования в рабочем состоянии на все время действия контракта. Вне зависимости от того, какие возможны поломки или иные случаи прихода оборудования в негодность, вас, как владельца франшизы, эти расходы касаться не будут. Ваш киоск всегда будет в рабочем состоянии. Фактически мы обеспечиваем пожизненную гарантию. Таунигма – это многолетний опыт специалистов, помноженный на хорошие рыночные условия и продуманную модель взаимоотношений с предпринимателями, желающими иметь свой собственный бизнес, но при этом не заниматься им непосредственно. Мы знаем цену времени и деньгам.